Согласно статистике, только небольшой процент из тех, кто смотрит наши видео, на самом деле подписаны. Поэтому, если вы еще не сделали этого, и в конце видео вам понравится то, что вы видите, подумайте о подписке. Это очень помогло бы алгоритму YouTube в продвижении большего количества контента о психическом здоровье. Спасибо, что вы здесь. Привет, любители психологии! Вы знаете кого-нибудь, кто действительно застенчив? Вы когда-нибудь задумывались, заинтересованы ли они в вас в романтическом плане? В отличие от уверенных в себе и откровенных людей, застенчивые люди часто изо всех сил стараются не показывать, что их кому-то влечет. Иногда им может показаться очень сложным даже просто подойти к человеку, который им нравится. Это может привести к тому, что они будут посылать смешанные сигналы, которые скорее приведут вас в замешательство, чем польстят. Итак, если вы когда-нибудь задавались вопросом, интересуется ли вами этот застенчивый человек с работы или с компанией ваших друзей, то вот шесть признаков того, что вы нравитесь застенчивому человеку. Во-первых, им трудно поддерживать зрительный контакт. Они отводят взгляд каждый раз, когда вы пытаетесь заглянуть им в глаза. По словам Лизы Фритчер, Акт избегания зрительного контакта может означать, что человек чувствует себя некомфортно в ситуации, в которой он находится. Поскольку застенчивым людям, как правило, трудно находиться рядом с людьми, с которыми они не знакомы или которые им очень нравятся, и может быть трудно поддерживать зрительный контакт с этим человеком из-за своей нервозности. Поэтому, если вы заметите, что они отводят глаза и считают почти невозможным смотреть на вас, это может выдать, что они что-то скрывают от вас, например, влюбленность. Во-вторых, их друзья вовлекают вас в свои разговоры. Вы замечали, что их друзья отпускают комментарии в ваш адрес всякий раз, когда вы проводите время вместе. Поскольку застенчивым людям часто не хватает смелости напрямую обратиться к тому, кто им нравится, они могут попытаться попросить своих друзей помочь им. Это может означать приглашение вас на их групповые тусовки или вовлечение вас в их беседы и выяснение вашего мнения. Если вы окажетесь в подобной ситуации, это может быть признаком того, что вы им нравитесь, но они слишком застенчивы, чтобы приблизиться к вам. В-третьих, они помнят далекие и яркие воспоминания. Они из тех, кто любит вспоминать старые воспоминания и рассказывать о них в мельчайших подробностях, будь то имена вашего старого питомца, ваш день рождения или время, проведенное между вами двумя, которое тогда казалось незначительным, пересказ старых историй, как будто они произошли только вчера, может быть просто их способом попытаться установить с вами связь и сблизиться. Номер четыре. Они согласны с вами во всем. Всегда ли они кажутся согласны с вами и с тем, что вы хотите сказать? Часто, когда вы влюбляетесь в кого-то, вполне вероятно, что вы будете соглашаться со всем, что они говорят. Это может быть потому, что... Вы хотите понравиться им или потому, что вы искренне разделяете с ними одни и те же ценности. Как бы то ни было, люди, которые застенчивы склонны к этому. Однако, поскольку они стараются избегать ситуаций, связанных с конфликтом, они могут молчать, когда не согласны с определенными вещами, которые вы говорите. Номер пять. Они бросают на тебя тайные взгляды. Они всегда смотрят на вас, когда думают, что вы не смотрите. Они нервничают по поводу того, что сказать или как себя вести. Застенчивым людям часто бывает трудно приблизиться к своей влюбленности. Из-за этого они могут в конечном итоге держаться на удобном расстоянии от вас, но время от времени украдкой бросать взгляды в надежде привлечь ваше внимание. Если вы заметили, что кто-то делает это, возможно, он просто пытается набраться смелости, чтобы узнать вас получше. И номер 6. Они неуклюжи рядом с тобой и только с тобой. Вам не кажется, что они путаются и заикаются, когда вы рядом? Наша нервная система, которая контролирует движение мышцами, иногда может плохо функционировать, когда мы испытываем стресс или шок. Поэтому, если вы неожиданно появитесь, они могут почувствовать внезапный прилив беспокойства и запутаться в своих действиях. Если вы заметите, что они начинают натыкаться на людей или спотыкаться на полу в тот момент, когда вы появляетесь, то это может быть признаком того, что вы им нравитесь. Итак. Вы нашли это видео полезным? Имели ли вы отношение к какому-либо из этих признаков? Дайте нам знать в комментариях ниже. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео с теми, кому оно также может быть полезно. И не забудьте нажать на значок колокольчика, чтобы получать уведомления всякий раз, когда наш канал публикует новое видео. Спасибо, что посмотрели и увидимся с вами в следующем видео.